К вами Макс и напись. так Купаются. Накупаются. не Не знаю, добавлю музыку, все. Ну, иди отсюда. А, нет, мы смотрим. Вс ⁇ хватит и выборца из yeah. ладно что нам что нам что-то делать кинуть бой ай ай ай не нахожу другого залняке ай ай and um, I, I, I, I, Более. Нет, он. не он он. Кахандар. Ты Ой, мой номер... Ладно. Нет, да? угу. Нормально. Нормально. Ну, Как думаете, если я съем на сок, вы поставите лайк? Напись. Э? Mm. Ты что делаешь? Mm. Not piece. Not piece. Not piece. You you а, ты поставишь лайк? Эээ, ну всем пока. А, Все, а, а нет, нет. Ставьте лайки. Я съем носок. В следующей части. Будет. Сто лайков я съем носок. Гоньки. Эээ. Угуга. -э. Варя сюда. Белохой А, думаю, пора заканчивать. Пора заканчивать. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Эм, всем удачи. Пока.